Здоровенько! В этом видео я расскажу вам о пяти продуктах Apple, которые можно считать просроченными на данный момент. Давным-давно Apple заявляла, что некоторые из ее продуктов на 5 или более лет опережают конкурентов. Но вот в чем дело. Похоже, Apple забыла про некоторые свои устройства, и конкуренты давно их догнали и даже перегнали. И сейчас я расскажу вам именно о таких девайсах Apple. И под номером 5 iPhone SE. На данный момент Apple выпускает и официально продает 5 различных моделей iPhone. 10, 8, 7. 6S и SE. Последний является самым компактным и доступным смартфоном в ассортименте Apple на данный момент. И именно этим он привлекает пользователей. Как его обновить? Да просто дайте ему более новую начинку. Ну и дизайн можно освежить. На четвертом месте Mac Pro. Самый мощный настольный компьютер Apple не обновлялся, страшно подумать, с 2013 года. И сейчас он уже как-то совсем не тянет название топовой системы. И уж точно не оправдывает свою стоимость. Некоторым аналогом ему стали новые моноблокации моноблоки iMac Pro, выпущенные в прошлом году и предлагающие по-настоящему мощную и современную начинку. Но все же, моноблок и обычный компьютер – это несколько разные вещи, и Apple действительно стоит задуматься над обновлением своего цилиндрика. Под номером 3 – iPad mini, который находится в несколько странном положении. В свое время, мини и обычный iPad были почти одинаковыми, за исключением экранов разных размеров. Текущий iPad mini – это iPad mini 4, который был представлен еще в 2015 году. Он использует Менее мощный процессор, чем нынешний 9,7 дюймовый iPad. На данный момент mini предлагается только в версии на 128 гигабайт памяти за 399 долларов, тогда как 9,7 дюймовый iPad с таким же объемом памяти стоит 429 долларов. Несколько несправедливо получается, не так ли? По сути, нынче 9,7 дюймовый iPad стал минькой, а iPad Pro обычным большим iPad. И под номером 2 у нас Mac mini. Помните такой? Компактный и доступный компьютер Apple, который к сожалению не обновлялся с 2014 года. Но в октябре 2017 глава Apple Tim Cook заявил, что Mac Mini является важной частью линейки компьютеров Apple. И это дает нам надежду на возможность его скорого обновления. И под номером один у нас iPhone X. Только посмотрите на эту несуразную камеру. Да к тому же у этого смартфона даже сканера отпечатков пальцев нету. Ну что это такое? Да ладно, шучу я. На самом деле под номером один у нас MacBook Air. В свое время этот ноутбук поражал своей компактностью и легкостью, но теперь смотрится мягко говоря грустно, что и неудивительно, ведь его последнее значимое обновление состоялось в 2015 году. По нынешним меркам он устарел как внутренне, так и внешне. Отметим, что по последним слухам в этом году Apple может представить такие новые Air с современной начинкой и при этом даже по более доступной цене. А обновление каких продуктов Apple хотели бы увидеть вы? Может быть, сейпод или еще чего-то такого. Поделитесь своим мнением в комментариях. А также подписывайтесь на канал и прочие соцсети. Ссылки находятся в описании. И как всегда, спасибо за просмотр.